Попала щука номер два. Вот, взялась на моточке. Я ее, короче, это. Поднять. О, так это другая. Там меньше было. Сейчас еще будем пробовать ту брать. Сейчас, все, чтоб не ушла. Сачочки. Аккуратненько, сачочечек. Аккуратненько. Хопаньки. Есть. сегодня щука номер два. Недалеко от лесхоза. О, вот. Итого щука номер 37. Вот так вот Артем Александрович продолжает рыбачить. Но сегодня как-то не так. Херово, короче, ловится. Три маленьких чарогайки отошло. Одна вроде бы бралась. Да, бралась. Но я не смог поймать. Все. Но зато нормальная, крупная щука идет. Вот не очень крупная, но крупная. Все. Пока. И мне всего Гальяна. Ну вот они лежат, две красавицы. О, какие. О. Ну это грамм. 500 тоже будет. Может поменьше чуть-чуть. 400, а это 700. Вот. Хорошие крокодильчики, два штучки. Всё.